15-летняя азербайджанка Фидан Гусынова станет почетной гостью международного музыкального фестиваля «Жара Китс». Как сообщает «Спутник Азербайджан», церемония награждения состоится 10 октября в Москве. На сцену выйдут номинанты из России, Казахстана, Беларуси, США, Украины и других стран. Помимо Фидан, на ней выступят звезды российского шоу-бизнеса Ирина Дубцова, Егор Шип, Даня Милохин, Полина Макс, Юлия Барановская, Аня Покров и другие. Фидан уже находится в Москве и готовится к своему выступлению. Академия «Жара Китс» — это уникальная профессиональная продюсерская платформа для детей и тинейджеров. Благодаря этому проекту творческие дети проявляют свои таланты в медиа-индустрии, развиваются и становятся настоящими звездами в шоу-бизнесе нового поколения. Фидан Гусейнова — президентская стипендиатка, участница многих международных конкурсов. Имя певицы включено в «Золотую книгу талантов Азербайджана». Они стали говорить после того, как во время бакинского концерта Лары Фабиан девочка вышла на сцену дворца Гейдара Алива и исполнила дуэтом со «Звездной гостей легендарную песню ЖТМ. В 2017 году Гулиева стала первой на международном фестивале искусств Тестен Арт-Баку, а также заняла третье место на фестивале Санрема-Джуниор. В 2018 году представляла страну на детском международном конкурсе Евровидение. Согласно тому, там какая-то канчушка, Que tu t'en fous, je suis mort.